Здравствуйте! На связи Александра Бонина. Сегодня я вам расскажу о синдроме позвоночной артерии, как он себя проявляет, какие симптомы, почему он развивается и как с ним бороться. Синдром позвоночной артерии. В первую очередь он развивается в результате либо когда позвоночная артерия спазмируется рефлекторно от сжатия нервных корешков в шейном отделе позвоночника, либо она сама ущемляется в позвоночном канале. И так как позвоночная артерия полностью кровоснабжает наш головной мозг и все остальные органы головы, то соответственно и клиника будет достаточно яркая и разнообразная. То есть это головные боли могут быть, причем любой локализации, то есть это и височной области, и допустим лобной доли, либо может быть вообще тотальная просто головная боль общая, ноющая, постоянная. Также это могут быть головокружения, либо это нарушение со стороны органов слуха. Допустим, вы на одно ухо, допустим, хуже слышите или шум в ушах появляется. Могут быть также нарушения со стороны органов зрения. То есть это могут быть либо мушки перед глазами, либо иногда бывает, что помутнение зрения. Это также может относиться к синдрому позвоночной артерии. То есть он себя проявляет достаточно ярко и разнообразно. К нему относится достаточно, как видите много симптомов. И что же делать в этом случае? Дело в том, что когда развивается этот синдром, то мы не можем использовать какие-либо лечебные упражнения обычные динамические, либо какие-то еще массаж или еще что-то. Нет, здесь использовать это нельзя, потому что вы иначе еще больше навредите. И единственное и исключительное упражнение, которое вы можете использовать в этот момент это изометрические упражнения. Основная фишка и секрет этих упражнений заключается в том, что когда вы их выполняете, то у ваш шейный отдел позвоночника не двигается, то есть он находится в неподвижном состоянии, то, что нам как раз и надо. Считайте, что позвоночная терия у нас зажата, поэтому мы не сможем сделать никакого-либо движения без боли. Соответственно, мы должны работать без движения в шейном отделе. Для этого используются изометрические упражнения. Покажу на практике. Основное действие здесь создается с помощью рук. То есть, голова и шея, она остается в неподвижном состоянии. И, допустим, сделаем сейчас боковые с вами упражнения именно изометрического характера. Сейчас вы руку кладете на висок и оказываете небольшое сопротивление при этом мышцами шеи. То есть, будто как будто бы рукой хотите наклонить голову в сторону, но при этом мышцами шеи, боковыми, вы сопротивляетесь. И сейчас, вот сейчас я давлю рукой на висок и в то же время подключаю свои мышцы шеи. Я немного отодержу, буквально 3-5 секунд, и затем медленно руку убираю, и мышцы обязательно нужно расслабить. То же самое делаю с другой стороны. Я руку кладу также на весок сбоку, и как будто бы хочу наклонить теперь голову в другую сторону, но мышцами шеи уже с другой стороны я сопротивляюсь. Держу так буквально 3-5 секунд, затем медленно отпускаю, и мышцы расслабляются. Почему эти упражнения считаются самыми лучшими именно при этом синдроме и при обострении вообще шейного остеохондроза? Во-первых, есть основное золотое правило. Для того, чтобы мышцу расслабить, ее нужно хорошенько сократить. Поэтому, когда мы оказываем давление, то в наших мышцах шеи как раз таки увеличивается напряжение но они не сокращаются, то есть они работают очень хорошо и без сокращения, за счет этого увеличивается их сила, все давление и нагрузку с позвоночника они снимают на себя за счет того, что они становятся более сильными и выносливыми, и в то же время, когда вы заканчиваете выполнять это упражнение, мышцы у вас тотально расслабляются, именно наступает расслабление мышц шеи. То, что нам просто необходимо именно при синдроме позвоночной артерии и при обострении шейного остеохондроза. Поэтому эти упражнения считаются даже как скорая помощь при шейном остеохондрозе. Они очень эффективны и, самое главное, безопасны в это время. Вы можете даже носить воротник шанса, например, для того, чтобы немножко разгрузить шейный отдел позвоночника и в это время выполнять эти упражнения. Если вы хотите узнать еще больше вариаций у изометрических упражнений, то вы можете с ними ознакомиться, допустим, в моем курсе «Секреты здоровой шеи», где у меня есть готовые комплексы именно с этими упражнениями. И кроме того, также если подпишетесь на канал, вы также узнаете много дополнительной и интересной информации, практической и теоретической, по отношению к остеохондрозу и не только.